Солнце стояло высоко, был слабый ветер. Зачем я его выслеживаю? Я считал это глупой игрой, но его следующей жертвой мог быть кто угодно. Он убивает за одно мгновение, а я за такое время не успею найти его. Джейн, это теперь твоя работа. Он зашел в лес, вышел на полянку и остановился. Тут так сильно воняло трупами. Он сказал, пять людей здесь. И с наслаждением вдохнул воздух, потом направился дальше. Я наступила на ветку, и она проломилась. Черт. Я спряталась за большой дуб, и в этот миг Джефф обернулся. Он внимательно все осмотрел и пошел дальше. Я так не могу, он меня легко заметит. Но я продолжал идти. Он направился к речке. Поверни, поверни, молилась я беззвучно. Но Джефф пошел к мостику, перешел его и направился в самое сердце этого страшного леса. И дальше реки никогда не было, да и боялась я этого старого леса сильно. Я развернулась и тихо-тихо пошла назад. Лучше я побуду на кладбище. Джефф все равно выходит из леса через кладбище. Там я и продолжу слежку, предположила я. Вот эта поляна, где Джефф вчера зарезал четырех людей. Нет, здесь я ждать точно его не буду. Хоть это место мне стало домом, мне оно не нравилось совсем. Странно, что полиция еще не приехала сюда. Может они боятся этого леса или боятся Джеффа? Пока я размышляла, солнце опустилось и в небе потемнело. «Будет дождь. Вот и кладбище». Я на ветку дерева и стала ждать. Но неожиданно для себя уснула. Мне приснился странный сон. Я стояла возле какого-то дома. Тут вдруг появился свет. И передо мной вырос покойный брат джефф Лью. «Джейн, прекрати это дело», — сказал призыв. «Лью? Ты же умер», — не понимал я. «Да, но во сне я могу явиться». «Как ни в чем не бывало», — ответил Лью. «Джейн, ты мне нравишься, ты целеустремленная, добрая, и я пытаюсь тебя защитить. Ты думаешь, мне не открыто будущее?» «Нет, я так не думаю». «Да, ты права, мне все будущее не открыто, но несколько недель я могу увидеть». Я кивнула, давая знак, что поняла. «Так вот, ты проигрываешь в этой битве. Остановись, или они сделают тебя такой же. Беги, беги в другой город, найди семью, Джейн. Только не связывайся с Джеффом, прошу, Джейн, я люблю тебя». «Я тоже, Лью, но почему?» Я не успел договорить. Лью расстроился в темноте. «Нет, Лью! Прошу, не оставляй меня!» «Я не поняла, почему?» «Лью, вернись!» Я заплакала. Ответом на мои схлиптывания был голос. «Я люблю тебя, Джейн. Перестань. Ты станешь такой же, если продолжишь». Я проснулась. С меня стекал пот. Я была в слезах. Мое сердце очень сильно билось. Мне казалось, что она сейчас выпрыгнет из моей груди. Передо мной мелькали отрывки сна. Я не поняла, чего хочет Илью. Я стану одной из них. И если не перестану, не перестану что? Они сделают меня такой же? У меня голова шла кругом. Но я знала одно. Я люблю Илью, а он любит меня. Я услышал шорох в кустах. Джефф идет искать свою жертву. Промелькнуло у меня в голове. Он прошел все могилы и остановился на какой-то крайней. Чуть постояв, он пошел в город. Я направилась за ним. Я проходила мимо могилы, около которой стоял Джефф и прочитала. Льюис Вудс. Я вздрогнула. Когда я уходила в город, мне показалось, что на меня кто-то смотрел. И я услышала голос. Джей. не надо. Вот показался город. Джефф остановился возле какого-то дома и замер. Окно было открыто. Он широко улыбнулся и стал карабкаться в квартиру своей жертвы. Из комнаты раздался женский голос. Джефф притаился. Потом он посмотрел на небо. Была ночь. Я в это время стоял за углом, прижавшись к стене, чтобы Джефф меня не заметил. Голос отдалился, и Джефф спустя какое-то время залез в комнату своей жертвы. Я последовала за ней. Спуская несколько минут, я услышала приглушенный крик. Потом слова «Иди спать!». Я быстро подтянулась и увидела, как Джефф стоит над кроватью мальчика и что-то делает ножом. Я спрыгнула с окна и ударила Джеффа кулаком по спине. Он обернулся и кинул в меня нож. Он попал мне в плечо но если бы я сообразила на одно мгновение позже, осталась бы без руки. «О, Джейн!» — сказал Джефф. Потом посмотрел на мальчика и тихо добавил. «Ты опоздала!» Мои глаза расширились. Я оттолкнул его и посмотрел на тело мальчика. Из его горла ручьем лилась кровь. мы стыли в страхе. И он улыбался. «Ты монстр!» — прошептал я. Джефф тем временем взял свой нож и направился ко мне со смеха. Потом услышал шаги и выпрыгнул в окно. Я за ним Потом мы услышали громкий крик. Джефф засмеялся. Я зарыдала. Я хотела ударить Джефа ножом, но он сказал: Иди в дом, Марси. И убежал. Я со всех ног побежала к дому Марси. Окно открыто. Я забралась туда и увидела на полу окровавленное тело Марси. Я зарыдала. «Джефф, я убью тебя, сволочь! Единственная подруга. Я выпрыгнула в окно. Я не поняла, что на меня нашло, но я ходила по улице, громко крича, проклиная шефа. Люди орали на меня, но я их не слышала. Потом я услышала вой сирены. После в меня что-то кинули, и я упала на землю без сознания. Единственное, что я почувствовала, это то, что пошел дождь.